Есть такие фокусники, которые показывают свое мастерство на улице. Видели таких? Думаю, да. Но вы никогда не видели коча, который проводит свои сессии на улице. Я один из первых, который создал мини-курс на лунах этой природы. Мой мини-курс называется "Семь вопросов, которые ответят вам, совместимы ли вы с вашим партнером или нет». Вы прослушаете 7 видео. После затраченного времени на ответы у вас будет кристально чистая картинка о вашей совместимости с вашим партнером. Прошу быть предельно честной с собой и отвечать себе на все вопросы, которые будут здесь появляться в каждом видео. Для кого этот мини-курс? Прежде всего для замужних и тех, кто считает, что счастлив в отношениях. Для тех кто был в отношениях это также для вас вы себе дадите ответ почему ваши отношения развалились и наконец третье для тех кто в поиске эта программа также для вас она поможет вам проверить совместимость с вашим будущим партнером прошу не заниматься только слушанием внедрите все в свою жизнь и вы убедитесь насколько легче будет вам в отношениях с мужчиной Теперь представьте, вы побыли немного в отношениях с мужчиной, который показался вам тем самым. Вам кажется, что вы влюбились в этого человека. Быть с ним вместе вам интересно, очень интересно, но есть одно «но». Что-то вам подсказывает или вызывает сомнение, что что такое, знаете, тянущее вас назад или тянущее, как правильно говорить это ощущение заставляет вас думать совместимы ли вы с этим самым или что-то говорит вам нет вы пытаетесь себе разобраться но что-то пахнет плохо дурно пахнет подсказывая или шепча вам это не он это не он это не он вы как женщина сознательно и думающая знаете что дыма без огня не бывает значит что-то надо больше прояснить этот самый как назло, еще и замуж, блин, позвал. И опять внутренний диалог не дает вам покоя. Было у вас такое? С кем посоветоваться? Что делать? С одной стороны, все хорошо, но с другой, что-то настораживает. Здесь вы получите ответ на ваше недопонимание всей ситуации. И, как всегда, помощь прихожу к вам я. Меня зовут Гарри Маркелов. Итак, задайте семье семь вопросов. Если вы ответите на них положительно, на все семь, то знайте, вы совместимы с этим человеком.